сейчас на Да, у вас нет? Беспроводных у нас нету? Четыре вопроса. Какие будут предложения? Продолженные предложения, пришли доставку. Первый предприятий комиссии в, в да. Уважаемые коллеги, мы с вами не только в спецназр, и в прошлом участников нахожусь на 2017 год. И на мероприятии данного условия ухода, в том числе с выделением небольшого финансирования, у нас считается в данной комиссии. В целях поповедствования данной работы, в том числе в рамках распределения финансирования и дальнейшего освоения данного деятельного средства, нам необходимо в новой редакции принять наше же с вами предыдущее решение 2016 года в части определения ОПО-НТИ. По территориальным признакам у ближайших районов ваши территориальных избирательных комиссий, соответственно, закрепляются за пятью оформить реально-избирательными комиссии. В связи с тем, что в после 2016 -го года у нас произошли пред, изменения, в том числе в номерации ТИ, а также определенные кадровые изменения на участие председателей. Предлагается считать такими типами тип номер 4 для, для Костно-Пасмазейского областного района, номер 8 для Кировского космосельского и Донцово-Тушкинского областного района, номер 12 для Приморского-Урозного-Корстанского Петроградского района, номер 16 для Галатейского и Досевского центра, номер 19 Невский-Восковский, Комбинский. Предлагаю принять. Вопросы, предложения, Вопросы по типу 8. С точки зрения географического никак он не а я он еще в в раз объясню, что даже не столько задача реализации не реализации, сколько задача взаимодействия в служб, будет в этой ситуации, выбирали императии, а в Крышне абумов на Еще вопрос. Во-первых, кто за на да. практике то постановлений, потому Второй вопрос о а предложении в составе избирательной комиссии между городского муниципального образования поселок Солнечное. Пожалуйста, пожалуйста, уважаемые коллеги, заканчивается срок прямое предложение, определенного муниципальным советам и городского муниципального, муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Солнечное, который составлял 30 дней. Опубликованные сведения на нашем сайте поступили в комиссию 26 января. Комиссия осуществляла по своей влоде прием предложений до 17 февраля, к нам право обратиться на общественное обедение, не исключение парламентских партий, собрание избирательных комиссии служителей, работы. и учебы, избирательная комиссия муниципального предыдущего, образования предыдущего состава. В партии Санкт-Петербургской избирательной комиссии на 4 квартированных местах поступило 6 предложений. Вчера состоялось заседание рабочей группы по предварительному рассмотрения предложений. Соответственно, по результатам работы рабочей да, группы а, принято, принято протокольное решение, рекомендовать Санкт-Петербургской избирательной комиссии, Предлагаем муниципальному совету городского муниципального образования, совместим построек солнечно для назначения членами избирательной комиссии городского муниципального образования с правомышающего голоса следующих лиц. Борисова Наталья Николаевна, 1958 -го года рождения образования высшее, Жопаль Антона Яковлевича 86 -го года рождения образования высшее. Максим Владимирович, 80-го года рождения, образование высшее юридическое. В студентском юридео-Александровском, го года рождения, образование высшее юридическое. Коллеги предлагаю держать. Вопросы, предложения? Нет, вопрос. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а чьи предложения были отъявлены? Каких к, Судебный, в секретном движении одно предложение от избирательной комиссии предыдущего состава, как комиссия рекомендовала нам четырех человек, и а, собрание избирателей по месту mm -hmm. Спасибо. Еще вопрос? Кто задан данное постановление, прошу голосовать, кто за? Друзья на Третье вопрос Предложение кандидатуры председателя избирательной комиссии за муниципального образования Петербурга муниципального образования Полюского. Уважаемые коллеги коллеги, на основании наших предложений муниципальный поедем городского муниципального образования Полюсного 15 февраля была сформирована избирательная комиссия. В рамках наших предложений мы предлагали для включения в состав обувь Бурена Вадимовны. 1968 года рождения образования ВШ, который предъявляется в настоящее время председателем избирательной комиссии выступилищего состава, она была назначена и, соответственно, вчера в заседании рабочей группы было принято решение рекомендовать ее для назначения главным председателем избирательной комиссии муниципального образования второй страны. Предлагаю поддержать. Вопросы предложения. Согласен. Кто задан на проект постановления, большое голосование, кто за. Это вопрос об обращении главного редактора газеты Трезвонить Пожалуйста, информация на международной. Уважаемые коллеги, сам Турскую 7 февраля. Этого года поступило обращение по вопросу подательства о проведении Фелеково-Санкт-Петербурга по вопросу, в с тем, чтобы на территории Санкт-Петербурга 24 часа в сутки было запрещено торговать алкогольной продукцией, включая пиво и безалкогольное пиво. К а данному обращению предлагается выписка из устава газеты «Здорового, здорового образа жизни», «Противодействие в алкоголизму в -экспансии, и экспансии в прежню в соответствии с которой реакция «Газеты» требует «Трезвый действует в качестве общественного объединения, выдвигая инициативу проведения референдума о сухом законе в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и ИИ Российской Федерации. Рассмотрев представленные документы, в соответствии с требованием Федерального закона об основании избирательных прав и правового участия в референдуме в Российской Федерации и закона Санкт-Петербурга о референдуме, Санкт-Петербургская комиссия установила следующее. В соответствии с пунктом 20, 21, 21 закона Санкт-Петербурга, каждый гражданин и группы граждан Российской Федерации, имеющие право на участие в референдуме, а равно общественное объединение, устав которого предусматривает участие в референдумах и которое зарегистрировано в порядке определенных федеральных законов на уровне соответствующего уровня референдума или на более высоком уровне, не позднее, чем за один год до дня образования инициативной группы по проведению референдума, могут образовать инициативную группу. Из граждан, имеющих право на участие в референдуме для выдвижения инициативы проведения референдума сбора подписи граждан. Таким образом, общественное объединение, устав которого предусматривает участие в референдумах, может образовать инициативную группу по проведению референдума для выдвижения инициативы, в случае, если указанное объединение зарегистрировано в порядке определенным федеральным законом на уровне, соответствующего уровня референдума или на более высоком уровне, не позднее, чем за один год до дня образования инициативной группы проведения референдума. В соответствии со статьями а. 3.21 Федерального закона об общественных объединениях общественное объединение регистрируется в порядке определенных федеральным законом о государственной регистрации юридических и индивидуальных предпринимателей. Решение о государственной регистрации общественного объединения принимается Федеральным органом исполнительной власти уполномоченным в области государственной регистрации общественных объединений или его территориальным органом. В соответствии с письмом Главного управления Минюста России по Санкт-Петербургу от 17 февраля 2017 года. Информация об общественном объединении с наименованием «Газета здравого, здорового, образа жизни, противодействия алкоголизму и наркоэкспансии «Трезвый Петроград» в ведомстве на информационной системе учета некоммерческих и религиозных организаций Минюст России» отсутствует. Также согласно информации из либерума, размещенной на официальном сайте ФНС России, указанное общественное объединение каждого физического лица не зарегистрировано. Учительное «Газета здравого, здорового, образа жизни». Линарское эффект и лезвия Петроград не может поступать в качестве общественного объединения, не обладающего правом образовывать инициативную группу по проведению референдума для выдвижения инициативы проведения референдума Санкт-Петербурга. Также необходимо отметить, что представленные в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию документы свидетельствуют об отсутствии инициативной группы по проведению референдума Санкт-Петербурга, а ходатайство не обладает признаками инициативы о проведении референдума, установленной законом Санкт-Петербурга. В связи с изложенным предлагается принять протокольное решение и поручить председателю Санкт-Петербургской избирательной комиссии направить главному редактору газеты Здравого, здорового образа жизни и алкоголизму и энергоэкспансии Дресс-Петроград Оброцкову разъяснение об отсутствии правовых оснований для создания группы по проведению референдума для выдвижения инициативы проведения референдума в Санкт-Петербурге. У нас главный редактор присутствует в газете. Приглашение. И, и, и, и, и, там, то есть ни группа инициативы, ни адреса обратного не присутствует? У меня документы на них, подтверждение статуса <связывали> субъекта, который может принадлежать инициативу. Вопросы, пожалуйста. Ну, наверное, здесь в редакционской правке надо и слушать, заместитель председателя председатель газеты на обращение. Главное, полностью газета на открытии. А... Газета «Здорово», «Здорово», «Здорово». Да. Да, да, да. Хорошо. Мне кажется, в тексте письма, о котором расставить, что во-первых, оформлено в соответствии с законными примерами, на целевой группе, на целевой это общественная организация группе, не целевой группе, на нас это не особо важно на целевой группе, на целевой группе, на целевой группе, на целевой группе, еще, пожалуйста, вопросы. желающим по поучаствовать в проекте и разъяснениям. голосование. Кто за данный проект постановить? Попрошу голосовать. Кто за? Единогласно. На этом бывает пищету. У нас из разных музыки сообщение. Спасибо за работу.